Любите ли вы полумарафоны так, как люблю их я? Конечно, да, иначе бы вы не смотрели это видео. Но многим из вас, как мне, наверное, надоедает немного бегать по одним и тем же маршрутам и наматывать многоразово коротенькие километровые круги. И для тех, кто любит пробовать новые трассы, судьба дает уникальный шанс пробежаться по новой трассе в октябре месяце этого года и это будет в очень красивом и историческом городе если вас это заинтересовало смотрите сюжет дальше он короткий и не отнимет у вас много времени и бегите бегите бегите вместе со мной а если не можете бежать смотрите мои видео с вами был Олег Факеев 4 октября в Армении в 2015 году будет что будет полумарафон ереван он по еревану пройдет по еревану по центру города могу маршрут о давайте давайте счет октября может найду маршрут поэтому давай сейчас пустикову пытаюсь найти маршрут так можно паузу поставить на паузу у меня нет паузы только вперед маршрут маршрут города полумарафона смотрите как он выглядит да. финиш находится центре города на площади республики здесь стартует вот так вот поднимается вверх идет здесь ущелье реки раздан очень красиво живописно и так вот до, до определенной точки потом назад и в центре города снова на, на площади республики финиш 21 километр есть еще 10 километров дистанции 2 и 1 километр и 10 километр понятно детский нет детские не нужно так а что вы даете вы даем принципе если вы хотите бесплатные, бесплатные билеты мне обещают а нет, нет никаких мы ничего ничего не обещаем мы, мы, мы раздаем а, файры это за это за в чистом браслет. виде браслет мы можем вас э, зарегистрироваться mm -hmm. вашу почту мы можем с вами онлайн зарегистрироваться вот вот это все что мы предлагаем а так а потом мучайся и беги, а есть и нельзя перед стартом много. Нет, нет, -не, мы потом... Мы там очень вкусно, мы вам предлагаем золотую осень, хорошую погоду. Это достопримечательности, природа красивая, ну и, конечно это же. Что это что будет? Воскресенье, суббота? Воскресенье. Воскресенье. Утром. Приезжайте на Ереванский полумарафон. Приезжайте. Есть время подготовиться и накопить деньги на билет. А сколько вам билеты стоит вам, кстати, из Москвы? Из Москвы порядка 12-14 тысяч. 12-14 тысяч, да. А, да. Окей, ну, надо подумать. Надо подумать, да. Нужна только загранпаспорт. Только за грампаспорт и деньги на билет. Да. И еще раз показываю, что у нас в вот брошюрке. Для тех, кто не был в Сочи, он не увидит, что здесь вот так вот. Даже есть один километр. Можете привести пятилетнего сынишку, он пройдет, пока mm -hmm. вы бежите в полумарафон. И вот вот так вот так вот так вот. Да. Ну что, это интересная идея вообще. В Ереване я еще не бегал, Но я там не был вообще ни разу. Можно совместить полезное с приятным. Да да да, как раз-таки наконец-то.